Всем привет, с вами Миша, и сегодня мы будем играть в Warcraft в режим превосходства и в режим против всех. Конечно, этого мало, и будем играть только четыре раза, но у меня мало памяти, извините. Так, заставка, камера, мотор. Сегодня я буду играть, как я уже говорил в начале, только два режима. Вот, в эти вот двое, Превосходство и Смертельная битва. В режим против всех и гонка за замаякаем, мы играем завтра. Ну, я завтра. А видео выйдет послезавтра. Извините, у меня... Меня никто не поддерживает, ни морально, ни физически. И мне нету смысла делать видео, я делаю их буквально для себя. Ну, надеюсь, что это принесет популярность на мой канал. Ну, поехали. Так. первое ставим вот этого, Гриффина, потому что он у меня всегда первый. Он робот только для открытых наступлений, но так как это смертельная битва, то тут лучше не высовываться. Ну, вот так вот из-за угла будем стрелять. Все же любят так делать. Воу-воу чувак полегче так можно было и убить О, офигеть еще сзади ладно пойдем в ближний бой Хотя меня ой ну да тут еще этот со спрятался ну, ну конечно у меня, у меня нет шансов так следующий робот М -м будет у нас на наташа вот этот вот это точно для ближнего боя, потому что Тандер это такое оружие. Чем ближе подойдешь, тем больнее. И меня уже заполнили ракетами. Классно. Хорошо, хорошо. Будем игнорировать это. Так. Этот пошел. Сейчас этот умрет. Наш Гриффин. Так, обойдем со стороны и получить. Получить. есть. Это, конечно, не очень честно, но приходится. Так, теперь пойдем. Опа, надо помочь братку. Ой, офигеть, он его убил. Слышь, иди сюда, что ты моих трогаешь? Своих трогаешь. Ой, черт. Он меня кажется убьет. Или я его. Да, я его. Получай. Получай. Получай. Получай. Есть. О, у них тут. У них спавн. Так, мне лучше свалить. Лучше свалить. О, черт. Ну, все, это смерть. Хорошо. Тогда оставим Наташу. И идем в бой. Пришли. Этот робот может только издалека стрелять. щиты, которые не пробьешь. Ну, ладно. Я и так ему могу надавать. Ага, это ж тот самый пиджин, который нас убил. Давайте отомстим ему. Ха, никакой щит ему не поможет. Хотя, возможно, физический щит может помочь против него. Ну, то есть, против моих лазеров он может помочь. Наверное, да. Ну, я в него не попаду, он за стенкой. Вот, если бы у меня был... было взрывное оружие, я бы его за стеной достал с таким. А вот он меня не может достать. И, и, и, и есть это убийство. Так, куда дальше? Дальше пойдем э, вот этого вот атаковать с неизвестными какими-то знаками. Возможно, когда-нибудь я проведу стрим, но его все равно никто не будет смотреть. Вот будет у меня подписчиков хотя бы 100, тогда проведу стрим. В честь этого. Вряд ли у меня получится выпускать видео. Ну, проблема, конечно, из-за школы. Некогда. У меня и так вот времени нету, чтобы видео выкладывать. А в школьные дни, тем более. Ну, я все таки попытаюсь. Я ведь хочу стать популярным на Ютубе. Чтобы людям было интересно то, что я делаю. чтобы людям было интересно, нужен качественный контент. А я со своим телефоном и с киномастером делать очень сильно качественно не могу. М -м -м -м, спасибо, что похилил, чувак. Правда, мне это не нужно. Я как бы и сам хилиться могу. Ага. Ага. Значит, там у нас стоит чувак. Который. Иди сейчас под окном. Уйду. Нет, нет, он стоит там. Он даже не посмеет подойти. Так, а что у этого? У этого Зевс и один щит. О, он подошел. А, это другой. Ой, не, ой, не, это плохо, это плохо. Это плохо. Это плохо. Давай хиль нас. Хиль. хиль, хиль, хиль. О, вообще не чувствую повреждения. А он он чувствует. Даже очень сильно. Так, надо зайти вперед, помочь ему. О, ну, все, теперь у меня ничего не сидит. Сейчас он у меня зарежет. Точнее, застреляют. Зарежут лазерами, можно ли так сказать? Наверное, да. Да, сейчас этот пошел по моей душу. Ну, мы все равно проигрываем. 12 убийств у них и всего 7 у наших. Сейчас им еще одно прибавится за меня. Мне не нравится этот режим. И последний. Фиджин. О. Еще один хилищий. Наверное, это тот же. Мне всегда было интересно, как эта штука работает. Хилит ли она всегда или только некоторое время или как это работает я не знаю. Так, надо вот этого добить, пока он не сбежал. Он сбежал. Сейчас еще похилиться, наверное, да? Ты же любишь хилиться. Нет, он умер. Хорошо, хорошо. Э -э -э пойду налево. Пойду, нет, лучше пойду направо. Да, тут моя помощь нужна больше. О, да, тут нужна помощь. Он тут один не справится. Пустик. Вот э. это что-то... Вау, он немного хп Хм. Э. На то у него, наверное, красные лазеры. Так, давай, брат, вставай и защищу тебя. Э, он вообще куда-то отошел от меня. Видимо, он не хочет моей помощи. Ну ладно, как хочешь. Ой, не, я вот сюда сюда встал. Я должен идти... Найс. Nice. Найс. Nice. Ну что ж, теперь играем в превосходство. Это режим то же самое, что и гонка за маяками, только мы не можем спавниться на маяках врагов. Ой, то есть на своих маяках. Мы можем появляться только там, где только там где наш спаун это очень грустно так ну пошли что ли захвачу маяк тут же цель в этом Фух. я сейчас другу еще эту игру порекомендовал не знаю будет ли он играть скорее всего нет ну может ему понравится и мы сможем играть вместе может быть даже коллаборацию сделаю он не ютубер но просто вместе могли поиграть мы hmm. может мне, может мне с каким-нибудь ютубером вместе снимать? А, нет, никто не захочет снимать со мной. Я даже монтировать нормально не умею, микрофона у меня нету. Mm -mm. Со мной никто не захочет снимать. Ну что такие же тупые школьники, как я. Так, идём на край моста, на край места, прыгаем. О да. Добрый, да и сейчас, это кулки получит по щам. не немножко ли, да? Ага. Давай, я должен допить его, перед тем, как меня бьют? Есть. И есть. Да. Одновременно Ну хорошо. Тогда я спавню вот этого. Он у нас будет из стрелять. Потому что только так и можно победить современным современных битвах. Так, помочь справа, товарищам или слева? Лучше с... справа. Потому что справа наших меньше. Точнее, два. А слева. слева тоже два. Ладно, лучше пойду этим помогу. Так, вот у этого мало хп. У этого помогу нашим добить их. Так, меня, мне кажется, пока не замечают. Ну, хотя бы не стреляют они в меня, это хорошо. А нет, вот, нет, он, да, все, он меня заметил. Ну, конечно, я ему четверть здоровья снес, заметит он это. Так, а этот внизу все еще сидит. Хм, а это хороший ход. Внизу тебя и не достать, но тем не менее ты можешь удерживать точку. Хм. Может быть, в следующий раз я пойду вот в эту дырку, буду там сидеть. На ну, кого мы сейчас... Так, может, я лучше уйду? Нет, буду тут стрелять. Потом иду подальше. На 700 метров. Так, у него, значит, этот... Молот Т. Молот Т на 800 метров. Пунишер только на 600, вроде бы. Вот так вот по чуть-чуть будем сносить их. они этого даже не заметят, возможно. Вот так вот. И сейчас его добьет кто-нибудь. Да, он добил три бушетом. О, я же говорил, тут все любят, все любят красть убийства. Я уж не говорю о режиме против всех. Если и здесь убийства крадут, так же там. Я думаю, мне нужно прокачать мой флюкс. Ну, то есть вот это вот большой синий лазер. У него просто слышь, а вот сейчас достать не может. зато я до него могу достать. Вот у этого точно нет, у этого ты Вот на 800 метров я отошел от него и все, пули просто. Опа, Фиджин. Ну, получай тогда. Вот так. Вот так вот. И.. Э, не успел. Ну хорошо. Так, пойду-ка я, наверное, сюда. Нет, я свое дело там сделал. Ладно, будем отстаивать маяк здесь. Опа, заметил, сразу же начал измолчать в меня стрелять. М -м -м. Как же мне его убить, если он за стеной? Похоже, что... Похоже, что никак. Ладно, тогда пойдем к нему навстречу. Все равно мне больше некуда, в принципе, идти. Так, еще в этого постреляем чуть-чуть этого чуть-чуть стреляем во всех кого успеваем самое если есть такие лазеры то только это и нужно делать наносить маленькие повреждения но они врагом достают то есть ты просто идешь и тебя с тысячи метров какой-то вроде меня стреляет стреляет можно игнорировать и он может плохо снять ну, половину даже или может добить. Например, я делаю так и И... Нет. Этого добить не удалось. Хорошо, тогда вот этого И... Да. Убийство. Это, кстати, дальнобойщик был. Он всех, наверное, доставал оттуда. И сейчас все враги там. Все защищают последние науки. Инвейдер. Так, инвейдер самый худший, потому что если он прыгнет на тебя, то ослабит твое оружие. Это плохо. Опа, Силка, спасибо. <coughs> ага. Так, он пошел в атаку. Вот он и пошёл в атаку, он пошёл убегать. О, вот он, прыгает. Сейчас он упадет и О, не достал да, сейчас они меня найдут ладно у меня еще два робота есть в кармане но я не успею использовать оба из них потому что три минуты конца боя и с одним маяком красный долго не протянуть мы выиграли уже это точно еще немножко поближе а он, он маяк забирает слышь он-ка сюда подошел ч маяк забираешь упа, еще один маяк захватили а может мы и не выиграем <coughs> а. получай фиджи или нет это инвейдер инвейдер получай вот так и павук не я конечно люблю павуков но не таких Угу, хилится значит. Если покажу, как хилится. Вот так вот получай. Все, мы выиграли. У них уже полоска кончилась почти. И даже последний маяк у них отбирают. Они держат только тот маяк, который рядом с мостом. Ну ладно, они все равно проиграли. Следующее. Снова превосходство. Почему? Потому что... Потому... Потому что... И потом еще один раз против... Нет, против всех это будет потом. Против всех и гонка за маяками. Два моих любимых режима. Жалко, что в режим против всех-то трудно заводить друзей. Так, да, бой начинается. Начинается. О, вот, начинается и мы исполнився тут хорошо хорошо так эм, какой маяк захватить так этот пошел захватывать тот значит я пойду захватать этот маяк им-то быстрее идти им ближе Сейчас меня убьют. Ну, ладно, это не э, смертельная битва. Здесь умирать можно. Угу, наши уже тоже начали стрелять в тех... Отзапущу какие ракеты? Пока я буду идти, не перезарядится. О, невидимое, чудо да? Я могу как бы за золото... Но я не буду, потому что я и так в могу стрелять. Ой, офигеть, как они меня быстро убивают. Ну все, минус, минус я, Ладно. Тогда мы идем вот с этим. Опа, это кто там подобрался к нам так близко? Справа. Ну, ладно, с ним, я думаю, справиться. Да, все. А, нет, он просто в инвизии. Угу, кто тут в меня стреляет? Ты? Ну, я от тебя в ответочку буду стрелять. Ха, я ему снял больше, чем он мне. Хотя, по идее, он должен быть синее. Но у него лазеры более синие, чем у меня. Ага, вот и дальнобойщик. На таких убивать надо. В наше время таких расстреливали. Вот не то, что сейчас раньше лучше было. Ну, и вся битва завязывается целиком вот на этом майке. Потому что он всегда имеет самую важную стратегическую точку. То есть, если на... в режиме гонка за маяками кто-то этот маяк заберет, то это все. Это уже победа с их стороны. То есть, если мы захватим маяк, то они уже никак не смогут его отвоевать, потому что мы будем все время спавниться на нем. То же самое и с ними. Мы даже не будем успевать забирать у них маяк, они просто будут появляться там снова. Ну хорошо, не будем отвлекаться, будем продолжать играть. Вот этого надо убить, дальнобойщика. Но он спрятался, так что я в него не могу попасть. Но зато другие могут. Так, кого еще тут можно подстрелить? О, его можно было. Тебя можно, да? Тебя можно? Да, тебя можно. Ха -ха. Вкуси мой гнев. Um, он убежал Жалко. Жалко, ладно. Тогда я пойду да. слишком близко не приближаться. А то можно и отхватить от них. Лучше вот встану под защиту братью Нефиджина. Хотя ему кажется, самому не сладко приходится. Да хотя не рубля нормально. Если он прокачан хотя бы до... 10 десятого уровня, у него щит уже нормальный, то есть такой щит довольно трудно пробить. Например, щит у моего Фиджина Равен, что он сейчас помотал головой, типа он хотел сказать не забирай мотил, или типа того, я видел он мотнул головой быстро. Интересно, что это значит. Вот, например, у моего Фиджина у него щит настолько прочный, что он Ы, прочнее даже чем он он сам то есть э, у Фиджкина там тысяч14 а у счета 16 우리가... во видели он снова головой махнул то есть он типа хочет сказать не забирай мой или типа того я много раз видел как они махают головой когда я забираю у них убийство ну а ч они хотели они сами так делают о нет кажется у сейчас Уф. Остался без защиты. А, надо валить. Надо валить. Надо. А, завалил этого. Теперь вот этого надо. Так, сменяю робота. Черт. Если быстро сменить робота, тогда им убийство не достанется. То есть я не хочу доставлять удовольствие своему противнику. Поэтому лучше всего, когда остается мало ХП, просто суициднуться и нового робота взять. Тогда противникам не достанется килл, а... Ну и все, Просто противникам не достанется килл. Так, кому помогать, тем или этим? Не, лучше этим. Тут мой братюня Фиджин он стоит. Тоже золотой, как я. Либо он купил эту краску, либо выиграл, как я. Я вообще-то купил за 500 золота, но недавно в операциях я выиграл краску вот эту которая повышает его прочность на 2 на 2 процента или на 5 не помню короче чуть-чуть повышает но это уже хорошо так пошли фиджи будем забирать у них этот маяк что вообще-то очень глупо потому что тут их спаун Вот, блин я сейчас не могу его даже стрелять то есть я сейчас Пытаюсь стрелять, просто буду стрелять своего же. Урона он нанесить не будет, но я не могу. Я не могу даже помочь ему. Придется стоять и ждать, пока он умрет. А, Давай, стреляй, стреляй, стреляй. И есть. Все, убит. Вот, если бы это был режим гонка за маяками, тогда бы он появился вот здесь. И я бы умер. Хотя, у меня... Нет, у меня щит не полный. Он бы просто прошел сквозь. Ладно. Давайте заберем маяк. Оу, уражен три маяка. Сейчас будет два. Сейчас все исправим. Так, да, видимо, этот маяк Б. Да? Ну да. Это маяк Б был. Был красный, стал синий. Теперь наш. Эээ. Они хотят меня убить. Вот этот вот хочет. Пилот Зигараут. Э, О, oh, у него эти магнумы. Ой, oh, черт, еще и мини-ганчи у меня стреляет. Не, ну это уже никуда не годится. Нет, нет, ну блин. Эти мини-ганчики меня так достают. Как они столько урона вообще успевают наносить? Так, где он? Где он? А. Ну, я сейчас умру. Так, надо похилиться. Блин, золото. Так, блин, я же не могу... Я не могу сойти, но я... черт. То есть, мне нужно сейчас... Быстренько подойти. Э, встать вот на маяк. И ждать, пока он выйдет. Выходи. Выходи. Он меня сейчас убьет, он меня сейчас убьет. Хили вся, хили вся, Есть, еще не есть. Сейчас Очень... е, -е, -е, -е. е, е, Но теперь я, наверное, медленно хожу, да? Ой, блин, блин, нет, которого я ненавижу. Выворачивается а то так. Вот как? Вот зачем? Вот это что? А -а -а. Мы все равно выиграли. Ладно. Ладно. Смертельная битва. Это последняя на сегодня. Да, сегодня получилось довольно скучно, потому что я не люблю эти режимы. Но все равно буду в них играть ради вас. Если вам, конечно, это интересно. Ну, поехали. О, вот эта карта с кораблем. Ну что ж, поехали. Пошли. Э -э -э я пойду. О, нет, он тут. О, сколько урона мало нанес. Это что за такое? Ну, еще и с ракетами, чувак, тут я видел, он меня пульнул один раз. Я тоже с ракетами. Вот, вот. Вы видели, видели? Так, сейчас этого сверху обойдем и, и все, вот так. Ну вот у этого бог войны. Хе. Скорее не бог войны, а простой рядовой войны. Да, Черт, я не могу сфокусироваться на них, они мне, они мне мешают. Они что, специально? Скорее всего нет, но блин, блин, это мешает, Талена мешает. Ну, давай, давай, нападай. Нет, не, не на них, не на них. Повернись, повернись, черт. Блин. Ну. Нет, нет, нет, даже нет. Ой, присвятые тапочки. Ну, ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Буфал 0161. О, он идет своей дорогой, я иду своей дорогой. Никто друг друга не трогает. Хорошо, буфал. Хм, он свой Так от ракетников я знаю, как защищаться, просто спрятаться в угол. О нет, их двое. Их двое. Это плохо, это плохо, это плохо. Еще двое, найс Так, ну вот этого хотя бы убить надо и кил. Да. Теперь фиджина. Фиджин. Получай, получай. Эх, черт. Ладно. У меня еще два робота есть, в принципе, мне. Надо прокачивать лобота. робота с лазерами. Мало урон наносит. Деньги есть, вот времени нету. Почему так долго? Целый день прокачка идет. не Да и не целый день. Бывает, что и по. По два, по три дня. Фиджину до да, МК2 вообще улучшался несколько дней. Ага, вот и этот даун. С ракетницей. Иди сюда. Ну, иди сюда. Так, э, акацуки. Ну, акацуки, так акацуки. Побью все равно. ну и тут? так давай получай, получай, получай. ну о, убегают убегают смотри на них они, они меня боятся как будто бы мой щит но, хотя да мой, мой щит. и сейчас когда у меня станет за мало хп они все сразу выйдут всех сразу вот вы видели снова когда я пытался украсть его кило он мотнул головой что это значит Боже, что меня убьют лазерами. Э, так, пора валить. Бежим, бежим, бежим, бежим. бежим. Ой, я не успел. Э. Ну и что у меня осталось? У меня остался один робот только. Вот этот. Ну и мы будем стрелять издалека, Вот в этих вот... Как-то так встать, чтобы я мог в них стрелять. Но у меня не получается. Тогда пойду поближе. Так, вот, кажется, кто-то идет. Есть. Я уклонился. Ладно, теперь вот это. О, еще один. Но этот, вот этот тут зря подходит, который зенитом. Потому что его оружие ближе, чем на 300 метров не работает. Так, а вот от него лучше отойти подальше. У него хп побольше, чем у меня. Хотя по игра, по поэтому у него ну, как бы меньше, но я думаю, что. У него побольше, чем у меня сейчас. Потому что у него еще быстро активные, чтобы хилиться. У а, меня нет, нет. У меня кончились игрокоблоки. Так, может слева помочь? Да. да, да. Хотя. Э, нет, вон тут и сам становится. Здесь их больше справа. Они все тут, кажется. потому пока что выигрываем, Но они, кажется, нас зажимают в угол. И того слева убили. И этого. А где все вообще? Почему я тут один не был? А, вот один. А остальные где? Их же тут. Пятеро. Наших пять. И их пять. Где остальные наши? Наверху, что ли? Странно. Ой, сколько их там. Они там втроем стоят. Ну, тут уж это уже, по-моему, ну, проиграем. Хотя, если побегать от них, еще две минуты. А, нет, тогда ничего не будет. Мы должны... Наша команда должна кого-то убить, все равно. Видимо, вот это, да. Вот танков. Ну, окей, с вами остался. Так, Фиджин. Вот. Фиджин, фиджи. получай лазарь. Я это знаю уже по опыту, что у него нет энергии лазеров. этим лазером. Медически считаю, спасет. Так, буду стрелять вот туда, сверху. Хотя, может, лучше уйти. Я не могу ни в кого из них попасть. Ни в него, ни в него надо было уйти ну ладно это будет ничья я думаю <звы> спасибо то что посмотрели это видео я просто тут играл в следующий раз буду играть свои любимые режимы там будет поинтереснее надеюсь что вы поставите лайк и подпишитесь на меня я пытаюсь улучшать свой контент было бы подписчиков побольше, я бы делал еще лучше, а так у меня нету мотивации, ну в общем всем пока и возможно послезавтра выйдет еще один сериал